Коллеги, доброе утро, добрый день. Рады приветствовать вас сегодня на нашем вебинаре. Давайте традиционно проверим звук и изображение. Все ли хорошо, все ли видно, все ли слышно. Прошу поставить плюсик в чат. Да, да, вижу, все в порядке. Большое спасибо. Ну что ж, коллеги, рады сегодня приветствовать вас на нашем вебинаре. Сегодня мы поговорим о, о скажем так, антикризисных мерах в закупках. Uh, как у нас uh, проводятся закупки uh, в период так называемого санкционного давления. Uh, ни для кого не секрет, уже всем известно, что у нас и правительство, опубликовала ряд мер и, соответственно, в законодательстве, в законе о закупках у нас появились определенные изменения, которые касаются и 44-го и 223-го федерального закона. И на местном уровне у нас тоже принимаются постановления, в частности, по Иркутской области у нас опубликовано постановление, которое регламентирует проведение ряда закупок а, в период, скажем так, особых экономических мер. Вот сегодня обо всех этих вопросах мы с большим удовольствием с вами пообщаемся. Меня зовут Сергей Сердюков, я директор по спецпроектам АОТС. Со мной моя коллега руководитель Академии продаж АО Юлия Романова. С удовольствием передаю слово. Юлия, добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада вас приветствовать. Итак, мы сейчас с вами рассмотрим те санкционные изменения, которые произошли, с которыми мы с вами уже работаем. Сейчас перехожу к демонстрации презентации. Итак, поговорим мы про закупки в период санкционного давления. Далее я снова передам слово Сергею и поговорим уже про современные цифровые сервисы. Итак, с чего хочется начать? Ну, поговорим мы в основном про те изменения, которые уже были приняты, про списание неустойки, в том числе про изменение правил осуществления закупок, а также про иные изменения, которые на сегодняшний день уже приняты, с которыми мы, соответственно, работаем. Итак, прежде чем мы с вами перейдем к рассмотрению нашей сегодняшней темы, хочу сделать небольшое уточнение, что, соответственно, было принято достаточно много уже нормативных правовых актов. Желательно нормативные правые акты изучить и, соответственно, действовать уже в соответствии с новыми правилами. Uh, основной блок изменений, напомню, у нас был еще заложен 360-м федеральным законом, но это те изменения, которые были предусмотрены в рамках именно оптимизационного пакета. Нужно uh, при осуществлении закупок предельно внимательными быть ввиду того, что те правила, которые были заложены к применению начиная с этого года, они тоже претерпели существенные изменения, например, в части осуществления оплаты, в части uh, возможности установления обеспечения, об этом мы с вами сегодня будем говорить. В части, соответственно, списания неустойки. Соответственно, мы рассматриваем в том числе и 46-й федеральный закон. Он заложил основы уже изменений нового порядка, которые связаны с введением антироссийских санкций. В том числе это новый 104-й федеральный закон. Это постановление правительства номер 201 которая приравнивает товары из ДНР и ЛНР к товарам из Евразийского экономического союза. То есть те же преференции на сегодняшний день устанавливаются для таких товаров. Далее, ряд изменений закупок медизделий был упрощен. Соответственно, новые требования действуют в части осуществления закупок медицинскими организациями, закупок медицинских расходных материалов и соответствующего оборудования. Это 297-е постановление, это постановление 374 -е. Далее, а также изменениям подверглись нормы осуществления закупок с применением условий национального режима, это условия допуска, всем хорошо известный приказ, приказ прошу прощения Минфин России а за номером 126Н. В него были внесены изменения, часть товаров, которые действовали по приложению первому, по приложению второму, были исключены из списков, и, соответственно, были добавлены иные товары, которые ранее не входили в перечень товаров, по которым были установлены условия допуска. Приказ номер 30-Н внес изменения в приказ Минфин номер 126-Н. Далее, в отношении списания неустойки, опять же, несколько сразу нормативных правовых актов вышло, в отношении бессрочного списания неустойки, свои требования действуют, в отношении правил текущих списаний неустойки. Здесь в этой связи нам будет интересно два постановления правительства 340 и 439. Далее также претерпели закупки изменения у единственного поставщика. Это постановление правительства 339. Автоматическое продление лицензий действует на сегодняшний день, то есть здесь послабление более для участников закупок. И, соответственно, при проверке заявок участников заказчику следует учитывать, что по ряду требований были, было осуществлено продление некоторых нормативных документов, в том числе и лицензий. И в том числе это требование действует и в отношении... Разрешительных документов в отношении товаров, сертификата С1 и акт экспертизы это 353 постановление. В отношении оплаты антимонопольного штрафа здесь тоже действует федеральный закон, отдельный 41. -й. Далее. Приостановление действий отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации, установление размеров авансовых платежей. Не так давно эта новость прогремела, что в отдельных случаях повышенные авансы, соответственно, это правило регламентировано, опять же, отдельным нормативным правовым актом, постановление правительства 505. И здесь также хочется обратить внимание на 417-е постановление признания экономических санкций форс-мажором, не включение поставщика в РНП, сокращение сроков оплаты. Но основной акцент, конечно, будет на сегодняшний день уже... На 104-й федеральный закон, который, собственно, ряд изменений внес закон о контрактной системе, также изменения коснулись закупок отдельных видов юридических лиц. Об этом мы сегодня с вами будем более подробно говорить. В отношении 46-го федерального закона он был принят ранее, он был принят 8 марта текущего года, внес изменения в закон о контрактной системе и в отдельные акты правительства Российской Федерации. Соответственно, в отношении именно закупок, здесь нам будут интересны не все статьи, здесь будут нам полезны только отдельные статьи. Они своего рода заложили основу для дальнейших изменений, и сейчас мы наблюдаем, что принимаются в рамках исполнения данных статей отдельные нормативные правовые акты. Статья 8, статья 15, статья 22 будут нам здесь интересны. Также это федеральный закон, Номер 104 ФЗ вот буквально на прошлой неделе, соответственно, произошло, произошло, произошла публикация закона, соответственно, были, был предусмотрен ряд изменений. Эти изменения коснулись сроков оплаты. На что следует обратить внимание? Следует обратить внимание на сроки оплаты, которые действуют. Следует обратить внимание на... Возможность неустановления, обеспечения исполнения контракта на требования, которые касаются порядка осуществления оплаты, на требования в отношении закрытых закупок. Так, например, оплата контракта срок расчета в, в большинстве случаев составляет не более 15 рабочих дней, если закупку объявили с 1 января по 30 апреля 2022 года включительно. При этом для СМП СОНКО традиционно действуют сокращенные сроки оплаты по госконтрактам в течение 10 рабочих дней, необходимо устанавливать срок оплаты. И далее будет действовать еще сокращенный срок оплаты, начиная с 1 мая, если закупка опубликована, не более 7 рабочих дней, необходимо указывать срок оплаты. И... Как из любого правила, собственно, здесь тоже действуют свои исключения. Срок составляет не более 10 рабочих дней, если приемку оформляет без использования функционала по электронному актированию, то есть без применения в этой части, части осуществления приемки по контракту единой информационной системы. Для ряда заказчиков установлен переходный период. В отношении обеспечения исполнения контракта заказчикам разрешили до конца года не устанавливать требования об обеспечении исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств. Послабления не действуют, если предусмотрен аванс, который подлежит казначейскому сопровождению. При определении начальной максимальной цены контракта запретили использовать информацию о котировках на иностранных биржах, нельзя обосновывать начальную максимальную цену контракта, используя иностранную валюту, и, соответственно, этот запрет не действует для тех заказчиков, которые осуществляют свою закупочную деятельность на территории иностранных государств. В отношении процедурных сроков, в том числе, произошли изменения, теперь необходимо особо... Пристальное внимание обращать на те сроки, которые вы устанавливаете а, до окончания подачи заявок, так э, в отношении в том числе и направления проекта контракта, увеличили срок направления проекта контракта победителю электронного запроса котировок. Заказчик делает это не позднее одного рабочего дня после размещения в ЕИС итогового протокола. Больше стал срок и направление сведений в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта. Заказчик направляет не позднее двух рабочих дней после вступления такого решения об одностороннем отказе. В отношении закрытых закупок заказчики, которые попали под санкции или иные ограничения, которые напрямую, опять же, связаны с политической, с экономической ситуацией, смогут проводить закрытые закупки. Перечень таких заказчиков традиционно определяет правительство. То есть, если заказчик входит в данный перечень, заказчик получает возможность проводить закрытые закупки. Поставщика включают в РНП, и за отказ от исполнения контракта без оснований. Это требование э, вступают в силу с 1 июля. То есть здесь необходимо, естественно, применять и те требования, которые были приняты до э, 104-го федерального закона, ну и, соответственно, те э, основания, которые... Действует на сегодняшний день, то есть в отношении не включения поставщика в РНП. Мы с вами знаем, что действует на сегодняшний день отдельное постановление правительства. Важно учитывать, что со стороны участника закупки должно быть обязательно доказано следствие, то есть должна быть доказана причинно-следственная связь. И в этом случае, соответственно, данный аргумент может применяться в отношении не включения поставщика в РНП. Также иные нововведения предусмотрены 104 федеральным законом. Это вот буквально основной акцент на сегодняшний день мы делаем именно на 104-м федеральном законе, несмотря на то, что уже буквально серия иных нормативных правовых актов была принята, но в основном отдельные нормативные правовые акты, они посвящены отдельному вопросу. Далее, обратите внимание на то, что в отношении... Регионов. На уровне субъекта традиционно органы власти, исполнительные органы власти имеют возможность принимать соответствующие распределительные документы. Так на сегодняшний день действует поставление правительства от 5 апреля 2022 года по Иркутской области, о обнесение изменений постановления правительства Иркутской области от 18 марта 2022 года за номером 199 ПП. Uh, ряд вопросов регламентирован именно на уровне субъекта федерации. То есть, таким образом, в отношении признания конкурентной закупки несостоявшейся действует свои свое основание. В случае признания конкурентной закупки несостоявшейся, когда по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки, uh, на участие в такой закупке на условиях, которые были предусмотрены извещением об осуществлении закупки, Заказчик вправе увеличить цену контракта не более чем на 50% от начальной максимальной цены контракта, контракта такой несостоявшейся закупки, заключение контракта в соответствии с настоящим подпунктом, сведение изложенным в постановлении правительства. Возможно, в случаях, если извещением от такой несостоявшейся закупки предусмотрен срок окончания подачи заявок после 24 февраля текущего года, То есть, соответственно, на уровне субъекта были приняты свои нормативные акты, которые действуют в исполнении, в том числе, требований федерального уровня. В случае заключения контрактов в электронном виде посредством электронных магазинов с субъектами малого предпринимательства, если цена контракта не превышает 5 миллионов рублей с самозанятыми гражданами, если цена контракта не превышает 2 миллионов рублей. То есть это дополнение, дополнение пунктом третьим данного соответствующего постановления. И иные изменения были внесены нормативным правовым актом. Далее. В отношении 46-го федерального закона на что следует обратить внимание? Обратите внимание на серию изменений, которые предусмотрены в рамках закупок медицинских изделий. Так, например, правительство Российской Федерации наделено правом увеличивать начальную максимальную цену контракта, годовой объем закупок, отдельных наименований видов медизделий ранее было уже принято постановление правительства 297 а также оно будет в этой связи интересно в части применения заказчиками которые осуществляют закупки в сфере обратите внимание добавлено новое основание для закупок у единственного поставщика которое можно использовать в течение двух лет то есть те основы которые заложены на сегодняшний день по отдельным положениям действуют в течение двух лет Медицинские организации вправе закупать по решению учредителя в электронной форме лекарства и мед. изделия, произведенные единственным производителем на территории Российской Федерации или э, других стран, но важное условие, э, данная страна, у которой происходит э, изделие, которое закупается, которое произведено в соответствующей стране, э, страна не должна подвергаться э, соответствующим, э, точнее, вот наша, данная страна не должна была вводить соответствующие антироссийские санкции. Годовой объем закупок лекарственный должен превышать 50 миллионов рублей, медоизделие 250 миллионов рублей. Таким образом, был э, дополнен новый пункт, добавлен новый пункт, пункт 5.1. Фонд социального страхования. Как отдельный вид заказчика, получил новые. Основания в отношении э, закупок технических средств реабилитации, соответствующие услуги, возможно, также закупать при условии э, того, что они произведены на территории Российской Федерации или на территории страны, которая не вводила антироссийские санкции. Здесь действует уже новый пункт, пункт э, 5.2. Заказчики могут закупать у включенного в реестр единственных поставщиков, единственного поставщика лекарства, мед которые не имеют российских аналогов. Но, опять же, главное условие это производимых единственным производителем из стран, которые не вводили антироссийские санкции. Действует пункт 28.1. Далее, по решению правительства Российской Федерации, властей, субъектов Российской Федерации и местной администрации, возможно, по соглашению сторон изменения существенных условий контракта, предмет, цена, порядок срок оплаты и прочих изменений. При этом одно из ключевых значений отводится тому, что в случае, в случае внесения изменений в существенные условия контракта необходимо обязательно опираться на новые основания, которые отражены в самом законе о контрактной системе, Здесь важное требование учитывается, именно важные, важные условия учитываются в статье 112, это часть 65.1. Мы с вами знаем, что у нас действует ряд статей в отношении контракта, законе о контрактной системе, начиная с 34 статьи, в том числе в этой связи будет интересно 94 и так далее статьи. И таким образом, в случае внесения изменений по соглашению сторон, изменения в существенные условия контракта, необходимо обязательно отдавать ссылку на новое основание, которое предусмотрено в части 65.1 сто 112. Далее. Увеличен ценовой порог закупок лекарств по назначению врачебной комиссии с одного миллиона до полутора миллионов рублей. Здесь изменения коснулись закупки единственного поставщика. Этот пункт восемь. Части первой статьи 93. Далее. А, в отношении списания неустойки. А, в отношении списания неустойки мы с вами вновь столкнулись с, с ситуацией, когда а, предусмотрено основания для списания неустойки. Ранее мы уже по аналогичным правилам, но ну, из ближайшего прошлого, работали в пандемии, а соответственно, здесь э, по части требований действуют аналогичные условия. Правила списания заказчикам неустойк применяют к любым контрактам, но действует ряд оснований и ряд ограничений. На основании нормы внесены изменения в правила, которые были утверждены еще с 783-м постановлением правительства. Соответственно, обновленные правила вступили в силу с 12 марта. Действуют они в отношении тех контрактов, которые, соответственно, имеют исполнение на сегодняшний день. Списываются начисленные но на неуплаченные неустойки по любым контрактам, обязательства по которым были исполнены в полном объеме. Год вот, и причина ненадлежащего исполнения обязательств значение не имеет, но при этом действуют следующие условия. Действует, прямое, действует прямая зависимость неустойки от цены контракта. Списываются такие неустойки, если их общая сумма не превышает 5% цены контракта, списывают при этом 50% неустоек при условии уплаты контрагентам вторых 50%, если их общая сумма превышает 5%, но составляет не более 20% цены контракта. И здесь, соответственно, здесь привожу небольшую инструкцию действий, она актуальна прежде всего для заказчика, но будет полезна также и для поставщика, если вдруг поставщики нас сегодня слушают. Каким образом действовать в части списания неустойки? То есть, Например, заказчик сталкивается с ситуацией, когда необходимо по контракту в отношении начисленной неустойки произвести ее списание. Первое действие. Обязательное действие – начисление неустойки. То есть списана может быть только та неустойка, которая начислена. Если неустойка не была признана, не была начислена, то она, соответственно, исписание не подлежит, потому что первое действие прямо зависимо со вторым действием. В отношении сроков здесь прямого ответа в самом законе мы не найдем. Сроков указанных нет, но, соответственно, Требования дополнительно могут быть отражены в самом контракте. Далее, заказчик направляет требования о неустойке ее расчет и акт сверки поставщику. То есть необходимо обязательно сверить расчеты с поставщиком. Для этого происходит обмен актом сверки. Соответственно, в отношении такого действия срок тоже может быть установлен в самом контракте. Заказчик-поставщик подписывает акт сверки расчетов по неустойке, то есть происходит взаимное признание, взаимные уточнения начисленной неустойки. Поставщик вместе с подписанным актом сверки расчетов направляет заказчику информацию, документы, которые позволяют списать неустойку. Например, это может быть заключение торгово-промышленной палаты в форс-мажоре. И здесь также уточню, возможно, эта информация будет полезна и заказчикам, и, соответственно, поставщикам, если они нас слушают, ну и заказчикам в том плане, что дополнительно поставщиков возможно проинформировать. Получить заключение о форс-мажоре можно до конца этого месяца бесплатно, возможно, это правило будет продлено, но, соответственно, Уполномоченный орган, который признает форс-мажор, это торгово-промышленная палата. Соответственно, необходимо обращаться к поставщикам. А в первую очередь, поставщики заинтересованы о признании обстоятельств непреодолимой силы признания форс-мажора. Соответственно, за заключением обращаться необходимо именно в торгово-промышленную палату. Заказчик оформляет решение о списании неустойки при наличии оснований и документов. То есть нельзя списать неустойку, Соответственно, если нет э, подтверждающих документов, если нет оснований, если нет доказательств причинно-следственной связи. Решение о списании э, принимается комиссией и задача заказчика на данном этапе создать комиссию по поступлению и выбытию активов. Э, оформляется создание такой комиссии внутренним документом заказчика. Происходит это в течение 10 дней со дня осуществления сверки расчетов. Списание неустойки на основании решения о списании неустойки, то есть, соответственно, комиссия принимает решение о списании неустойки в течение пяти рабочих дней, со дня принятия такого решения. Заказчик направляет поставщику в письменной форме уведомление о списании неустойки по контрактам с указанием размера. Форма уведомления представлена в постановлении правительства 783 по срокам. Это 20 дней со дня принятия решения о списании неустойки. Далее. Решение о списании начисленной неуплаченной суммы неустойки принимается комиссией, как я уже ранее говорила, по поступлению в выбытие активов, которые создаются заказчиком. И цель создания такой комиссии – это именно подготовка решения о списании начисленных неустоек. И, соответственно, нужно обязательно издать распределительный документ, оформить создание такой комиссии распорядительным документом заказчика – и сведения должны быть отражены следующим образом. Это информация о поставщике, сведения на численные уплаченной суммы, неустойки, обязательные реквизиты первичных учетных документов. Но ну, Здесь уже, конечно, бухгалтерия однозначно знает, какие сведения нужно включить в соответствии с законом об их учете. Дата принятия решения списания на численно-плачные суммы неустойок и подписи членов комиссии. Сама форма выглядит вот таким вот образом, То есть сведения в таком виде направляются участнику. Это уведомление по форме 783 постановления. Обязательное условие, Мы используем соответствующую форму и обязательно уведомляем о списании неустойки поставщика. Далее В отношении оптимизации закупок разнотипных медизделий в соответствии с 44-м федеральным законом действовало недавно, до недавнего времени ограничение. При превышении начальной максимальной цены контракта в одну закупку нельзя было объединить медизделия разных видов по номенклатурной классификации. Действовало постановление правительства по этому вопросу, которое было принято еще в 2021 году за номером 620. На сегодняшний день в этом плане действуют определенные послабления. Правительство разрешило не применять это правило с 25 марта по 1 сентября текущего года. Действует по этому вопросу 374 постановление. Автоматическое продление лицензий и разрешений. Ранее уже частично упомянула об этом вопросе. Соответственно, на сегодняшний день, опять же, это послабление связано с введением санкций, антироссийских санкций. Из-за санкций правительство на 12 месяцев пролонгировало ряд лицензий и других разрешений. То есть здесь следует обратить внимание на продление срока действия определенных лицензий по отдельным видам деятельности. И, соответственно, отдельных документов, в том числе может быть интересно в части осуществления закупок, в том числе с применением норм национального режима, сертификат СТ1, получили продление и акты экспертизы. В том числе действует продление в отношении различных разрешений, разрешение на перевозку пассажиров и багажан, договоры пользования водными объектами, различные иные разрешения. 126Н приказ Минфин России. С 22 марта изменились перечни иностранных товаров с условиями допуска по госзакупкам. Мы с вами знаем, что у нас в отношении приказа номер 126Н действует два э, перечня в отношении так называемых обычных закупок и закупок э, по нацпроекту. Соответственно, по первому перечню обычные закупки ряд продукции убрали, и в перечень вошли новые товары, в частности, это мясная продукция, телятина, парная, шелушеный рис, медицинская марля, реактивы химические, общего лабораторного назначения. В отношении второго перечня точно такая же ситуация. Ряд продукции было исключено, иная продукция была добавлена. Вошли в этот перечень аппаратура для воспроизведения звука, музыкальные инструменты. И, соответственно, в ряде позиций также поменяют коды исключения. На исключения обращаем особое внимание и применяем э, требования, которые предусмотрены в рамках исключений. А, не так давно прогремела новость о том, что буквально такой э, говорящий заголовок можно было встретить в разных источниках, в том числе в э, первоисточнике. С 30 марта госзаказчики устанавливали помышленные авансы при некоторых закупках в 2022 году. Однако будьте внимательны, на что следует обратить внимание. Следует обратить внимание, что речь идет про получателей средств федерального бюджета. Соответственно, получатели средств федерального бюджета в текущем году должны закреплять в контрактах аванс в размере от 50 до 90% суммы контракта, но не более, соответственно, лимита бюджетных обязательств если средства на финансовое обеспечение по нему подлежат казначейскому сопровождению. То есть вот основной, основные, точнее, условия, получатель средств федерального бюджета, неволье лимита бюджетных обязательств и, соответственно, казначейское сопровождение. До 50% суммы контракта, но не более лимита бюджетных обязательств, если не подлежат средства казначейскому сопровождению, соответственно, здесь о чем речь? Речь о том, что до 50% самостоятельно устанавливается заказчиком размер аванса, то есть теоретически это может быть, например, и 5%. 5% это тоже до 50%. Соответственно, на эти условия обращаем внимание. В отношении изменений существенных условий контракта в части получения заключения у форс-мажоре здесь следует обратить внимание также на положение порядка свидетельств торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Обстоятельств форс-мажора отдельное постановление 173.14 действует. На основании выдаваемой торговой промышленной палаты Российской Федерации сертификата в обстоятельствах форс-мажора сторона контракта освобождается от ответственности. То есть, соответственно, действие форс-мажора должно быть подкреплено соответствующим документом, который выдается уполномоченным по этому вопросу органам. Далее, ну, вот речь о том, что на сегодняшний день пока еще можно получить заключение о форс-мажоре бесплатно. Так, сейчас посмотрю, какие вопросы у нас поступили. Так, вопросов нет. В таком случае, уважаемые слушатели, сегодня мы с вами рассмотрели буквально в кратком режиме обзор основных изменений, которые уже применяются заказчиками на сегодняшний день. Соответственно, важно обратить внимание на последние свежие нормативные правы акты. Некое, такое, некое резюме сейчас подведу. Это 46-й федеральный закон, это 104-й федеральный закон и соответствующий нормативный правой акт, который действует на уровне субъекта федерации. Таким образом, при осуществлении закупок руководствуйтесь новыми требованиями в части буквально каждого этапа осуществления закупочных процедур. Вот хочу еще раз вывести сейчас нормативные акты. И, соответственно, следите обязательно за изменениями, потому что изменения вносятся буквально каждую неделю, новые правила начинают действовать в экстренном порядке, оптимизируют закупки к уже имеющимся новым правилам проведения закупочных процедур. Соответственно, нужно всегда следить за изменениями и, чтобы избежать административной ответственности, проводить закупочные процедуры уже с учетом новых правил и требований. 46-й федеральный закон. Также это постановление правительства по Иркутской области внесение изменений в постановление правительства от 18 марта 2022 года за номером 199 ПП, соответственно, изменения под номером 265 ПП постановление правительства и 104-й федеральный закон. В том числе презентация будет доведена, и здесь перечислены буквально, ну, не скажу, что исчерпывающий перечень изменений нормативных правовых актов, точнее, по изменениям, но основные а, требования, которые действуют а, уже сегодня а здесь, учтены в этих нормативных правовых актах. Итак, а, если вопросов нет, уважаемые коллеги, я передаю слово Сергею. Да, Юлия, большое. Сп прощаюсь. Сп Спасибо. П Всего да. доброго. Содержательный доклад в отношении нормативных нововведений которые уже вступили в силу и на уровне страны, и на уровне субъекта. Собственно, сейчас, уважаемые коллеги, мы, наверное, поговорим с вами о тех сервисах, о тех инструментах, которые позволят нам реализовать, опять-таки, и изменения в законодательстве в части проведения организации снабжения, ну и дополнительные, скажем так, сопутствующие меры для сохранения снабжения на должном уровне эффективности в непростых условиях. В частности, поговорим сегодня о таком инструменте, как электронный магазин. Собственно, все мы знаем, что такое электронный магазин. Электронный магазин у нас работают достаточно давно, работают по всей стране и в сфере 44-го федерального закона, и в сфере 223-го федерального закона. Однако, ну, наверное, в последние два года, в период, опять-таки, пандемии коронавируса и сейчас, когда у нас закупки единственного поставщика, закупки с полки, закупки по прямым запросам, уточнение цены условий поставки, сбор коммерческих предложений, все эти элементы стали важным инструментом, опять-таки, мониторинга рынка и организации снабжения путем заключения прямых договоров, электронные магазины у нас тоже становится очень важным сервисом, очень важным и востребованным сервисом. И в том виде, в той части, в которой эти сервисы у нас востребованы, как они могут применяться, я вот хотел бы поговорить в рамках своего доклада. Собственно, начнем, наверное, с определения закупок малого объема 44-го федерального закона. В рамках 44-го федерального закона у нас закупки малого объема регламентируются отдельной частью э, статьи 93, отдельными пунктами, такой части, в частности, речь идет о пункте 4-5, части 1 статьи 93. Это те самые, скажем так, пункты, которые направлены на осуществление закупок у единственного поставщика где ограничен ценовой порог и ограничена квота на проведение таких закупок. В частности, с апреля 2020 года по 44 федеральному закону у нас действует максимальный ценовой порог в 600 тысяч рублей на заключение одного договора и годовая квота на проведение таких закупок у нас не может превышать 10%. Ранее у нас по пункту 4-му опять-таки максимальный ценовой порог, то есть до апреля 2020 года составлял 300 тысяч рублей и годовая квота не могла превышать 5% от общего стоимостного объема договоров. А, как вы думаете? Почему в 2020 году у нас эти лимиты были увеличены? Ну, наверное, для всех очевидно, что когда у нас начались вынужденные ограничения, продиктованные пандемией коронавируса, некоторые регионы столкнулись с тем, что, в принципе, они были даже закрыты для въезда и для выезда, а поставщики внутри, опять-таки, были ограничены локдауном, то есть взаимодействие, очное взаимодействие у нас сводилось к минимуму. Сейчас ностальгия вспоминается даже то время, откровенно скажем, но тем не менее. Вот. И электронные магазины, вот опять-таки в рамках 44-го федерального закона, они у нас стали надежным инструментом дистанционного цифрового снабжения. А это что касается 44-го федерального закона. Если посмотреть на 223 федеральный закон, там закупки по прямым договорам, закупки, закупки малого объема, это тоже довольно важный элемент снабжения а, в рамках... 223 федерального закона у нас максимальный а, ценовой пор, порог по прямому договору а, регламентируется в зависимости от выручки организации заказчика, то есть если выручка у нас до 5 миллиардов рублей, то прямые договоры у нас с максимальной ценой без интеграции в единую информационную систему. Ну, без, без обязательной интеграции в единую информационную систему. А, то есть максимальная цена по таким договорам у нас составляет 100 тысяч рублей, если выручка заказчика свыше 5 миллиардов рублей, то максимальная цена по такому договору составляет 500 тысяч рублей соответственно. Что общего 44-го и 223-го федерального закона? По сути, это договоры с единственным поставщиком на незначительную сумму, которые должны проходить быстро, просто которые ориентированы на закупку типовых товаров, работ или услуг. Собственно, для этого изначально... У нас малые закупки появились когда-то давно, еще в 94-м федеральном законе, впоследствии в 44-м и в 223-м федеральном законе. Собственно, закупки-то они малые по определению, но если посмотреть на общие, на общие объемы таких закупок, вот по 44-му федеральному закону у нас таких договоров заключается в год примерно на 600 миллиардов рублей. По 223 федеральному закону, но в зависимости от того, какая методика подсчетов применяется, это 350-400 миллиардов рублей. Но если взять коммерческий сектор, здесь коммерческий сектор, у нас данный слайд в общий э, стоимостной объем договоров не включен, но тем не менее в коммерческом сегменте, в коммерческом секторе тоже заключаются прямые договоры, договоры с единственным поставщиком. Там тоже есть понятие закупки малого объема, так вот там максимальный ценовой предел, ну, мне встречался лично, 8 миллионов рублей <coughs> по закупке малого объема. И, в принципе, проанализировав такие объемы по малым закупкам, можно прийти вы к выводу, что у нас таких закупок в рамках 44-го, 223-го федерального закона по стране приход проходит в среднем в год на 1 триллион рублей. Эта сумма достаточно значительна, если, в принципе, посмотреть на весь объем закупок по 44-му, по 223-му федеральному закону, то там 30 триллионов едва наберется, ну, наверное, даже поменьше уже где-то 27-28, если сложить 44 -й, 223. -й. Но это одна, скажем так, одна 25 от общего объема всех денежных средств, которые у нас расходуются в соответствии с 44 3 223 ФЗ. Это довольно много. Это довольно много, и в принципе у нас достаточно давно уже Законотворцы стали рассматривать перспективу применения нормативного акта для проведения таких закупок в электронной форме, для того, чтобы у нас были законодательно закреплены электронные магазины. Вот. И, соответственно, это нужно, разумеется, прежде всего для контроля расходования бюджетных и бюджетных средств если речь идет о 223 федеральном законе. И в этом отношении, собственно, у нас такие тенденции, тенденции по цифровизации закупок малого объема наметились достаточно давно. Вот. Есть некоторые даже нормативные воплощения таких тенденций, в частности в 44-м федеральном законе, однако здесь довольно специфически у нас такое воплощение произошло. У нас, опять-таки, в 21 году, Появился, появилась часть 12 статьи 93. Это так называемый особый способ закупки, новый способ закупки в рамках 44 федерального закона. Это закупка, где максимальный у нас ценовой предел составляет 3 миллиона рублей, и эти закупки у нас проходят в электронной форме. Эти закупки у нас проходят с применением единой информационной системы и с, и с применением каталога товаров, работ, услуг в рамках единой информации информационной системы и интеграции данного каталога и информации о таких закупках с электронными торговыми площадками. Данный способ закупки у нас, скажем так, сформировался как тоже такая антикризисная мера. Его рассматривали достаточно давно, вступление в силу переносили, по-моему, раза три, периодически отодвигая на полгода, потому что есть определенные проблемы с применением данного способа закупки. Главная основная проблема, ну, как мне кажется, и со мной согласятся многие эксперты, наверное, это применение каталога товаров, работ, услуг в том виде, в котором он применяется на данный момент времени. Есть практика, которая, скажем так, позволяет нам сориентироваться, опять-таки, на основе анализа э, закупок и в нашем электронном магазине utc Market и электронном магазине других наших коллег. Э, специфика малой закупки в 44-м федеральном законе заключается в том, что да, это чаще всего закупки типовых товаров, работ, услуг, но в 60% случаях эти закупки производятся путем публикации извещения. То есть э, заказчик публикует извещение, где описывает объект закупки, заносит туда информацию о закупке, проект договора, э, спецификацию, техническое задание, такое тоже бывает по малым закупкам, разумеется, а в рамках данных малых закупок иногда применяются несколько э, позиций, а, то есть происходит многопозиционная закупка, многолотовая закупка, несмотря на то, что опять-таки это заключение договора с единственным поставщиком. И в этой связи, собственно, э, специфика проведения таких закупок, она как раз-таки ориентирует на то, что товары у нас э, закупаются, они с одной стороны типовые, и, с другой стороны э, типовые э, характеристики которых не унифицированы. То есть каталог у нас чаще всего не применяется в таких закупках только сейчас в 40% случаях. И то там в рамках некоторых регламентов у нас сначала проводится закупка через извещение, а потом в случае, если никто не подаст заявку, можно выбрать товар из каталога по такой процедуре. И в этой связи работа с каталогом напрямую, она, скажем так, не отвечает, не отвечает сложившейся практике проведения закупок малого объема по 44-му федеральному закону. Вот. Но это не единственная проблема применения нового способа закупки. А данный способ закупки у нас ориентирован на то, что у нас заказчики работают с 8 отобранными площадками для закупок в рамках 44-го федерального закона, а каталог у нас размещается в единой информационной системе. Вот. Там достаточно, достаточно сложное взаимодействие, то есть заказчик публикует информацию о потребности в ЕИС, информация интегрируется с 8 площадками, поставщики там должны откликаться, ну то есть предложения поставщиков, опубликованные, наверное, на 8 этих же самых площадках, должны откликаться на извещение заказчика. В общем, довольно сложное информационное цифровое взаимодействие. Вот и актуализация каталога это тоже достаточно трудоемкий процесс. В общем, вот такое нагромождение, э -э, скажем так, сложных операций при проведении нового способа закупки привело к тому, что ну, он оказался не совсем популярным. На данный момент времени там не более 500 таких закупок прошло по всей стране. В общем, собственно, но Законотворцы, они подозревали, что данный способ закупки будет достаточно сложно у нас применяться, и заказчиками, и поставщиками, собственно, право проводить закупки традиционным способом, то есть заключать прямой договор, работать с электронным магазином, в частности, в закупках до 600 тысяч рублей, право такое остается. То есть у нас закупки малого объема по 44-му федеральному закону, если эти закупки до 600 тысяч рублей могут быть проведены традиционным способом. Поэтому, собственно, новый способ закупки у нас пока, ну, скажем так, рассматривается еще в процессе, в процессе корректировки. Вот, соответственно, ну, как я уже немного говорил ранее, у нас в период пандемии коронавируса вступили некоторые изменения в 44-й федеральный закон, который обозначили закупки через электронный магазин как достаточно важный элемент снабжения. На что тут стоит обратить внимание, опять-таки, вот если вернуться к увеличению лимитов по малым закупкам, которые произошли у нас в период пандемии коронавируса. Так или иначе, ну, как я и говорил ранее, все-таки это закупка единственного поставщика и обязательного применения электронного магазина не подразумевается ни в 44-м федеральном законе, ни в 223-м федеральном законе. Но практика проведения таких закупок, она, ну, скажем так, говорит о том, что порядка 80-85% всех закупок малого объема по всем регионам страны, если сделать среднюю статистику, у нас проходит с применением тех или иных информационных систем, которые работают по типу электронного магазина. Вот. И в этом отношении, скажем так, электронный магазин у нас довольно-таки интересный сервис, который нужно, наверное, рассматривать э -э, не параллельно с электронными торговыми площадками, да, а вот как самостоятельный продукт. Почему? Потому что, если вы вспомните историю развития закупок, историю закуп... развития электронных закупок, то у нас там с 2010 года появилось понятие электронной закупки в 94 федеральном законе. Соответственно, вместе с электронной закупкой у нас стали утверждаться на уровне правительства площадки для проведения таких закупок. То есть площадки по электронным закупкам в рамках 94-го федерального закона были закреплены нормативно. Сначала их было три, потом их стало 5, в 2016 году их стало 6, в 2018 году – их стало 8. Вот. И, соответственно, вот теперь 8 площадок по 44 му федеральному закону работает, и они вот этот рынок как-то между собой делят. Вот. Они, скажем так, периодически должны там показывать какую-то квоту по проведению таких закупок. Также в 2018 году к ним присоединили закупки для МСП в сфере 223 федерального закона. В общем, там идет такое ä, законодательное регулирование, скажем так, даже в некотором степени ограничение рынка электронных торговых площадок, причем установление требований к электронным торговым площадкам. А электронный магазин – это совсем другой феномен, это совсем другой сервис. А электронные магазины для закупок малого объема никто не отбирал. Электронные магазины у нас появились и развивались самостоятельно, и развивались исключительно на условиях конкуренции, то есть на условиях рынка. Если сейчас посмотреть на передовые электронные магазины по стране, то, наверное, там 50 на 50. 50% этих электронных магазинов связаны с электронными торговыми площадками причем даже не только с отобранными для закупок по 44-му федеральному закону, а вообще, в принципе, с электронными торговыми площадками, которые работают по 44 по 223-му федеральному закону, ну, по коммерческому а, сегменту в том числе. А 50% это самостоятельные продукты, которые как раз-таки и появились исключительно как электронные магазины, как сервисы для проведения закупок малого объема. То есть, наверное, сейчас ведущие магазины у нас это а, RTS Market, OTC Market, Идем примерно параллельно портал поставщиков, яд-березка, ну и, скажем так, еще ряд магазинов на уровне внешних систем размещения заказа, которые являются модулями более крупных информационных систем, которые применяются на уровне регионов, такие как Криста, такие как K-Systems. Вот. И, соответственно, условия рынка, условия рыночного взаимодействия привели к тому, что регионы смогли сформировать свои практики применения. Для цифровизации закупок малого объема эти практики оказались довольно успешными, в принципе, Многие регионы выстроили закупочный процесс под ключ от момента формирования потребностей в товарах, работах, услугах до момента исполнения договора. Все проходит через сквозную информационную систему. В рамках данной информационной системы интегрирован модуль а, бюджета, модуль электронной торговой площадки, модуль электронного магазина, модуль исполнения договора, планирование. Все в одном, все замечательно, все работает. И в этом отношении, разумеется, сейчас, если, допустим, на уровне правительства выйдет какой-то нормативный правоакт, который скажет о том, что ну, давайте-ка все закупки, малого объема проводить там на одном электронном магазине или на двух, либо только в ЕИСе, то эти практики, они, разумеется, будут обнулены. И все усилия, все затраты регионов, они, разумеется, тоже у нас ну, будут обнулены. И, соответственно, этот положительный опыт у нас не сможет быть транслирован в дальнейшем. Ну, тем более сейчас, в сегодняшнее непростое время, это довольно рискованный шаг. И в этом отношении магазины продолжают развиваться самостоятельно. Практика применения таких магазинов, она показывает, что, собственно, работа по малым закупкам – это достаточно эффективный процесс цифрового снабжения. Соответственно, в отношении антикризисных аспектов моя коллега Юлия Романова проговорила достаточно все хорошо, но на всякий случай презентации пункты по нововведениям в период санкций я оставлю, чтобы они были для справки. Вот, собственно, продолжим говорить о электронных магазинах как о эффективном инструменте. Снабжение. Значит, если посмотреть на какие-то примеры региональной практики, то сейчас большинство регионов, наверное, склоняется к тому, что электронный магазин, один электронный магазин, ну, наверное, мало кто применяет. Чаще всего электронные магазины, они применяются в тандеме, иногда применяется несколько электронных магазинов, иногда эти электронные магазины интегрированы с единой системой, где по принципу квотирования распределяется закупкой. Почему это важно, собственно, коллеги? На что здесь стоит обратить внимание? Специфика закупки малого объема, она как раз-таки заключается в том, что сегодня основным, скажем так, выгодополучателем, основным, основным направлением по методической работе у нас все-таки касается работы с поставщиками, с поставщиками прежде всего. Почему? Потому что поставщики в малых закупках существенно отличаются от поставщиков в иных конкурентных закупках. Если в иных конкурентных закупках на электронной торговой площадке поставщики у нас имеют ну, достаточно большой опыт работы а, в электронных платформах в электронных закупках. Опыт часто является критерием определения победителя в закупке. У них есть электронная цифровая подпись, они, скажем так, приобретают тарифы на электронных торговых площадках, они запасают объем поставляемой продукции. В общем, это, скажем так, такая серьезная, значительная работа, которую нужно вести постоянно. У них есть специалисты по тендерам, которые оценивают техническое задание, оценивают критерии, которые подают заявки, которые ведут торг, если речь идет о торговых процедурах. В общем, скажем так, это такой тоже достаточно трудоемкий процесс. В закупках малого объема, в силу того, что, опять-таки, они там по стоимости незначительные, по количеству товаров тоже незначительны, чаще всего принимают участие Поставщики-производители на местах, то есть это региональные поставщики-производители. Это ремесленники, это, скажем так, предприниматели, это субъекты, разумеется, малого и среднего предпринимательства практически в 99% случаев. Вот и эти поставщики, они не вовлечены в культуру иных электронных закупка, закупок и чаще всего работают ну, по устойчивым хозяйственным связям. То есть они завели себе клиентскую базу, выстроили взаимодействие с каким-нибудь заказчиком там, либо с некоторыми заказчиками и поставляют незначительные объемы продукции по запросу. Если электронный магазин хочет быть успешным в регионе, если он хочет стать надежным, эффективным инструментом для работы, собственно, и для помощи уполномоченному органу, и заказчикам, и поставщикам, то есть электронный магазин, разумеется, в своей работе должен делать ставку, но взаимодействие с такими поставщиками, производителями прежде всего. То есть сам по себе электронный магазин, то есть как электронный сервис, это по сути элемент, это по сути система, которая одинакова, наверное, у всех, мало чем отличается, за редким исключением. А вот, собственно, работа по внедрению, по развитию электронного магазина – это очень важная работа, и на это стоит обратить отдельное внимание. Собственно, если говорить про наш информационный ресурс, про наш электронный магазин, c market который рекомендован для закупок по Иркутской области наряду еще с пятью информационными системами, опять-таки, да, вот тоже можно обратить внимание на то, что электронный магазин у нас может применяться для закупок по Иркутской области. Так вот, в нашем случае предоставление информационного ресурса – это то, что у нас, чем у нас работа начинается. То есть мы предоставляем информационный ресурс. И начинаем активную методическую работу, консалтинговую работу с заказчиками, с поставщиками. С органами исполнительной власти мы стараемся активно взаимодействовать с любыми учреждениями, которые могут нам оказать содействие в информационной поддержке, с торгово-промышленной палатой региона, с бизнес-инкубатором региона. То есть нам важно получить информацию о поставщиках понять, что они производят в каких объемах и что они могут поставлять по закупкам малого объема. Соответственно, сама работа в системе у нас позволяет поставщикам-производителям как формировать каталоги товаров, работ, услуг, так и откликаться на закупки по спецификации. В этом отношении, собственно, мы учли основные потребности заказчиков и поставщиков в сфере 44-го 223 -го федерального закона и объединили сервисы, которые позволяют у нас поставщикам представлять информацию о продуктах, допустим, даже без указания цены, просто номенклатурно. Заказчики по запросу могут уточнять цену на определенный период, либо улучшать цену и иные характеристики товаров, работ, услуг, корректируя объем, срок поставки, отсрочки платежа, возможно, авансирование. То есть это гибкий многофункциональный инструмент, который должен оптимизировать взаимодействие с заказчиками и с поставщиками. Еще раз хотелось бы отметить, уважаемые коллеги, что сейчас, когда у нас, допустим, цены на товары, работ, услуги, редкий поставщик может там, крепко утвердить, там на один месяц и там в редком случае еще и более, то есть чаще всего цены там актуальны неделю две. А, есть на тот ряд объективных экономических причин. В этом отношении, собственно, работа через электронный магазин она и позволяет, во-первых, уточнять цену, мониторить рынок по категориям товаров, работ, услуг, которые заведены в информационную систему, а, уточнять, опять-таки, иные условия поставки и заключать договоры. Сама система – это, по сути, а, такой гибкий инструмент, который нацелен на оптимизацию сделки, который позволяет вам, уважаемые коллеги, заказчикам и поставщикам, максимально эффективно найти друг друга, заключить договор на взаимовыгодных условиях и продолжить сотрудничать, то есть в дальнейшем рассматривать перспективу оптимизации а, действующих поставок, либо найти новые поставки, новые цепочки поставщиков. собственно. Сам наш электронный магазин работает активно с 2013 года. Работаем мы по всей стране, от Камчатки до Ленинградской области. Все у нас 141, 141 электронный магазин. Специфика, опять-таки, формирования нашего магазина заключается в том, что мы не даем сервис универсальный. Мы всегда настраиваем сервис под потребность региона, под потребности большинства заказчиков и поставщиков. То есть мы идем по пути формирования персональных секций, региональных секций, муниципальных секций, корпоративных секций, Иногда даже секции на уровне одного района, где есть свои специфические нормативные акты, которые мы тоже учитываем в этом направлении. Собственно, статистика показывает, что мы по оборотам входим в тройку ведущих электронных магазинов. Самое главное, что уровень, опять-таки, вовлечения поставщиков у нас достаточно высокий, несмотря на то, что мы по-прежнему говорим про закупки у единственного поставщика. Как я уже и говорил ранее, то есть у нас универсальная система, которая позволяет работать и через публикацию извещения, и через закупку в рамках каталога. И, собственно, если посмотреть на цифровизацию закупок Иркутской области. Секция электронного магазина по Иркутской области у нас уже работает достаточно давно. Мы уже сформировали достаточно хорошую положительную практику применения информационной системы для закупок малого объема. У нас есть выделена клиентская служба, которая работает с заказчиками, с поставщиками, которая всегда на связи, которая отвечает на все ваши вопросы и готовы помочь вам не только в сервисах электронного магазина, но и ответить на какие-то вопросы в сфере законодательства, в сфере актуальной повестки, кроме всего прочего. Опять-таки, как я и говорил ранее, то есть мы не ограничиваемся предоставлением инструмента для проведения закупок малого объема. Мы на постоянной основе активно работаем с заказчиками и с поставщиками. Мы вовлекаем поставщиков-производителей, создавая конкурентную среду. Мы даем заказчикам инструмент, который позволяет мониторинг рынок, находить для себя на максимально выгодные Предложение о товарах, работах, услугах. Уполномоченный орган получает инструмент администрирования основных показателей эффективности, снабжения, выгрузки многокритериальной отчетности, контроля расходования бюджетных средств. Соответственно, то есть все интересы у нас соблюдены в рамках работы системы. Ну и помимо всего прочего, собственно в рамках развития нашего сервиса мы еще и формируем центр компетенции поставщиков-производителей, то есть наши поставщики-производители а, могут не только активно участвовать в закупках малого объема, они также могут транслировать информацию о своих товарах, работах, услугах на общероссийском цифровом рынке. Наша основная задача, опять-таки, работы в регионах, работы в федеральных округах, это аккумулировать Цифровой спрос объединив спрос заказчиков по 44-му федеральному закону, по 223-му федеральному закону и коммерческий спрос в регионе. И адресно направить его на региональных поставщиков производителей, чтобы, собственно, происходил эффективный цифровой бизнес. И такой опыт мы, опять-таки, достаточно давно развиваем практически во всех регионах страны. А, собственно, в этой связи, уважаемые коллеги, а, всегда рады вам помочь ответить на все ваши вопросы, оказать вам максимально... А скажем так, квалифицированные услуги по проведению закупок малого объема в Иркутской области. Уверен, что это наше не последнее обучающее мероприятие. Сейчас актуальных вопросов формируется достаточно много. Сейчас с удовольствием готов ответить на все ваши вопросы. Если, коллеги, вдруг вопросов нет, то еще раз хотелось бы отметить, что все материалы данного вебинара у нас будут направлены всем зарегистрированным пользователям, всем зарегистрированным слушателям. Впоследствии, собственно, наши клиентские менеджеры оставят свои контакты, чтобы быть с вами на связи и, во-первых, показать магазин на примере. Да, конечно, одну секундочку. Так, коллеги, сейчас запуститься, должна запуститься демонстрация экрана. Собственно, сам электронный магазин у нас находится в отдельном разделе, разделе электронные магазины. Здесь у нас специализированные секции электронных магазинов, как региональные, муниципальные, так и корпоративные. Если обратим внимание на секцию по Иркутской области, можно перейти на витрину. Можно, соответственно, посмотреть статистику по количеству опубликованных закупок, актуальных закупок, количество заключенных контрактов. Соответственно, инструкция по работе в системе, региональные постановления, инструкции для поставщика, видеоролики, контакты специалиста, который сопровождает работу электронного магазина, номер телефона, чтобы быть всегда на связи. Можно перейти на витрину закупок, адресная витрина закупок, которая позволит нам получить информацию о всех закупках, которые опубликованы у нас в рамках секции. Кроме всего прочего, в рамках действующей системы, которая у нас позволяет публиковать извещения, и получать информацию от поставщика в виде заявки, мы также можем проводить такие закупки через наш Marketplace. Это каталог товаров, работ или услуг. В рамках Marketplace мы можем, во-первых, выбрать регион, Иркутская область, Найти и посмотреть количество предложений товаров, работ, услуг по Иркутской области. Соответственно, 713 тысяч предложений в Иркутской области. Каталог товаров у нас также может быть ранжирован по категории. В рамках данного каталога мы можем либо купить товар сразу, либо уточнить цены и условия поставки. Если мы нажимаем «Купить», то у нас извещение уходит поставщику. Поставщик должен сориентировать, подтвердить свою цену в короткий срок. Если мы нажимаем опцию «Уточнить цену и условия поставки», мы можем конкретизировать свои условия, предложить свои условия работы, предложить свой проект договора, условия оплаты и доставки и, соответственно, опубликовать данный тип запроса. И данный тип запроса у нас уйдет не только поставщику, который опубликовал такое объявление, а всем поставщикам, кто поставляет аналогичный товар по Иркутской области, чтобы, соответственно, улучшить ценовые и иные характеристики. Это в таком упрощенном виде скажем так, показ электронного магазина. Разумеется, в рассылке по итогам данного мероприятия у нас будут все ролики, которые продемонстрируют более углубленную работу в системе, как опубликовать закупку, как подать заявку, если речь идет о поставщике, как выбрать нужное ценовое предложение, выбрать нужную заявку, как заключить договор. Собственно, поэтому, коллеги, можете на практике, опробовать все на сайте UTC. Так, а есть, uh, указать основание заключения контракта, то есть по пункту, я так полагаю, что речь идет о региональном постановлении по Иркутской области, которое моя коллега разбирала. То есть, если закупка не состоялась, соответственно, мы можем осуществить закупку единственного поставщика. Uh, в этой связи, смотрите, давайте поступим так. Uh, практика применения регионального поставления – такой узкоспециализированный вопрос. Я еще раз проконсультируюсь со специалистом, но ну, если следовать логике иных региональных постановлений, то, в принципе, ничего этому не препятствует. То есть, если закупка не состоялась, мы можем осуществить закупку единственного поставщика. Электронный магазин – это инструмент осуществления закупки у единственного поставщика. В этой связи, теоретически, мы можем такое сделать. Но, опять-таки, если рассмотреть практику применения данного регионального постановления, все-таки нужно проконсультироваться с юристами. Давайте сделаем так. Мы... Вы продублируете вопрос на электронную почту. Мы с юристами его посмотрим скажу, и вам адресно направим ответ. Субъектами малого и среднего предпринимательства до 5 миллионов рублей. Ну, вообще, по сути, субъекты малого и среднего предпринимательства – это довольно специфическое направление э, осуществления закупок. Вот если посмотреть на 223-й федеральный закон и исполнение нормы закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, то в электронном магазине у нас можно осуществлять такие закупки, только иные, неконкурентные, соответственно. И такая опция у нас есть, иные неконкурентные закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства с возможностью интегрировать информацию о таких закупках в единую информационную систему, а, то есть выбор закупки из позиции плана, отправки извещения в ЕИС, публикация протокола, все это реализовано. Но нужно обратить внимание, что это иные неконкурентные для МСП. Так конкурентные закупки для МСП у нас могут проводиться только на отобранных электронных торговых площадках. И всего 8, электронный магазин C-Market это не отобранная электронная а, площадка. Опять-таки иные неконкурентные, пожалуйста, сколько угодно. Что ж, коллеги, если больше нет вопросов, тогда, собственно, позвольте завершить наш сегодняшний вебинар. Да, ну вот вижу, по 99-му постановлению через электронный магазин. Да, давайте вы, пожалуйста, на почту, которую на последнем слайде, продублируйте вопрос. Мы с юристами еще подумаем, как можно региональное постановление реализовать в рамках действующего регламента. И уже вам пришлем ответ. Тогда давайте сделаем так. Мы включим ответ в рассылку по вебинару для всех слушателей. Спасибо, уважаемые коллеги. Всегда рады пообщаться с вами в рамках наших обучающих мероприятий. Ждем вас на следующих наших вебинарах. Заходите на сайт OTC в раздел «Академия». Все самое главное и интересное в закупках публикуется там. Всего доброго, до связи, до свидания.